Я только сюда еду Вот именно сюда еду Видите какой нарядный Что, хотите знать, что мне суд сказал? Давайте 70 человек наберется, скажу, что с судом было. Смотрите, ни, ни золото, ничего не Давайте еще шесть человек. К Вилкалифу. Без дата. Нормально ничего. Здорово, Манига. В общем... Был я сейчас на суде Мне дали условку Один год и 2790 евро штраф Так что Меня никто не закроет Ничего Пошли нахуй Так что I'm free да ладно, заебись, если чё звони. СПБ из. Так что пошли нахуй, не закроют они Всего лишь да, вопрос решился в 2712 евро. Уже был монет, уже еду сюда. Все нормально. Спасибо. Теперь, да, годик надо аккуратненько двигаться. Погодка охуительная, смотрите. Словочка испанская, могу выезжать куда угодно. Пацаны, напишите, пожалуйста. Я уже не хочу говорить, за что меня осудили. Уже многим это говорил. Половина еще даже не знает Меня судили За 179 грамм травы И 356 ксанекса Вот, Даня Даня, год Год условки и 2700 евро штраф Так что Все год Я разлюлил Да, да, да, не летом, а которая в мае была. Сейчас буду набирать масочку. Кручу просто реально тут. В стрессах жжу. Пошли нахуй они. Фелик, здорово, да все заебись. Ты что там как? Как тренировки? Да, еду в такси домой обкуриться. Не, я выездной, все чисто так, условка, чтобы как.. Она не ограничивает тебя по каким-то пересечениям куда-то, чисто чтобы у нее за год никуда, главное, не попасть еще раз, иначе мне впишут еще до этого, что и какое будет. Пиздец, красавчики, ну заебись. Но только единственное, да, если тебя жестко еще поймает, хуй отмажешься. Да-да, все верно. Так что после Нового года прилечу вражку. Пиши мне еще раз директ, или что там, в какой теме отвечу, я всех смотрю директ. На у меня не двойное, у меня просто есть резиденция. Так что все будет, все круто. Я рад на самом деле, что мне повесили, хотели вообще два года дать. 4000 тысячи евро штрафа на натренируй сейчас зима Хули еще делать пойду-ка блантика сейчас скручу на да меня, сука, приняли пидарасы ебаные на вокзале Виделись, виделись. Дней 10 назад, может. Мне дали один год и 2700 евро штраф. Они. Пидорас, ну Sí, aquí son todos todo locos, ¿sabes? no, aquí son todos, digo, estos todo viejos todos son, por eso son su tierra y todo, ¿sabes? igual, el semáforo está por el camino igual Medio de la no, no, la te lo digo, ¿sabes por qué? Porque está cerca de, del sol. Sí, sí. lo pega más la cabeza, te sí. lo digo, son... Los yagos, los yagos. Tienen líquido ahí. Los yaños que se creen que es a la calle. <risa> Pero es increíble, ¿eh? Y no se apartan. Ya, ya. Haunt, haunt, ya, ya, ya no, aquí, abajo, bueno, puede pa arriba. para y arriba. Y para abajo, sí, lo mismo. ¿Y esta a la derecha, ¿no? Sí. Ya es demasiado. No, aquí pa abajo, pa para abajo, para ¿eh? abajo. Sí, digo que lo mismo, sí. Esta, esta la está bueno, así que tienen que pegarle hoy. А que picar para atrás.